И всем привет, с вами как Снапиксит И сегодня меня решил какой-то чел запихнуть в камеру а, а, Я не знаю, что я сейчас буду делать Тут печка, сундук, кровать, спаун поставлю ну -ка. А, а, нет, нет, на картине нет ничего Так, а, что он стоит Ага, у меня недостаток, опа, картина О, тут, тут ничего нету Как ее поставить? Архире, я ничего не могу делать. Бежим, бежим, бежим, бежим, сбегаем. Мы... Меня переселили. Ладно. А что тут предлагало-то? Вы... Что делать будем? Ну, картину взял, там что-то это. Свиздил. Ну ладно. Так, камера ага. не на меня вроде бы. Какого нафиг банка? Так, и... <смех> <смех> так, а расписание дайте, пожалуйста, в каждой тюрьме оно есть, вообще-то у меня тут печка и сундук и все. Я ничего не могу делать. Тут камера закрыта. это все. Так, сейчас камеру поправлю. Так, ну все, запись идет, да? Ну, что делать-то? Почему расписания нету? Что мне делать-то? Тут нет никакой картины, чтобы сбежать. И тут толчка нет. Так. И куда мне в туалет ходить? О, в 10.30. 10... 3, 10 <соспаливание> <соспаливание> Чел, ты серьезно? Мне сейчас прямо здесь, прямо мне будет ставить толкан за 5 секунд. Эм... Блять. <свыгрываться> я мог выбраться, я мог выбраться. Эм... Это не толкан а капкосница. О, что-то опять подлагал, я не понимаю, какие... что у меня за лаги. Так, камера вроде бы нормально видно, все. Ну, выпусти. Выпусти. Выпусти. Так, давайте будем мирно так, идти за глобусом, а так... Ну. Так, у меня пушка на готове, а я его даже ударить не могу. Так... Хух! Обманули. Какая на 4 кулака? Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Ой Ой-ёй-ой-ой, Санечка. Я бегу, я бегу, бегу. Так, ой, ну я просто возьму, и так я убегу, так, давайте, давайте, побежим, побежим, побежим, побежим. мы по, по столам бегаем, это, типа, нормально, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, нет, забор сраный, бежим, бежим, ой, тупой забор опять, надо в клетке спокойно спрятаться. Ух, на шифте. нету. Я другого чел тут в комнате сижу. Да. Так, я пока что буду на шифте, чтобы он меня не не спалил там, что я там сижу. Так, ладно. Надеюсь, он меня не спалит. Давай, дим. Ой, я нажал? А опять лаги. Ой, нет, ой, нет, нет, нет, ой, нет, ой, нет, ой, нет, ой, нет, ой, нет Ох, все мы закрылись. Так, тут ночь, ночь. Он меня не может найти. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Так, ну тут бы как бы отсюда выбраться бы. Хуй! Хуй! Нет, никак. А вот эти вот ступенечки... Так, эх. Ну ладно. Все спать. Все мы спим, просыпаясь. Вы проспите всю ночь. В смысле? Жать гнитель. И это все? Да что ж такое-то? Нет, вкусно очень получилось. О, еще еда. один свекольный суп серьезно о, о, о еще жертва. давай жрать опа опа опа опа опа лутаем спасе все о печеньки печень, печень. печень. картину давайте картину поставим вот сюда а я не могу же с ничего ставить Так и давайте поиграем в баскетбол картиной. Ну окей, ладно. Так, он ушел. я могу... Так. Так, я побежал. Ага, это закрыто все. Ну ладно. Не скучно. Все. <свес> все будут здесь стоять? Ух, uh, так. Главное не попасть. Так. Чё он там химичит? Um, что это? Уп! Эм... Um. Бедный... Парень. <звук> Его жестко сбили. Пу -пу Кнопка тупая. Э... Ну ладно. Ну-го. О! Я могу все ломать! Ай, не ломать, я могу ломать, не могу побить. о о Так, давайте побежали. Кстати, посмотрите, какой у меня крутой скин. Вот даже вы такой не нарисуете. Но у меня теперь есть некоторые вещи, но я не могу использовать ничего, ломать ничего. Ой-ой-ой! Мне кажется, конец, если я сейчас не подчинюсь, но я побегал, побежал. Прятаться, прятаться, прятаться. Да. А это кто? уйди уйди уйди уйди уйди а, уйди ай ай нет я проиграл о бля Пошли в клеточку, как ты их сделал? как ты их сделал. Ок. Это же... я же могу спок... О, тут кирочка есть, так. Железка. Ты, пацаны, тут есть кирка, то, что мне нужно. И зриточка. Опа. А, так, давайте мы... Киш. Киш. киш. Что, -то, что -то такое глюч то все? А мы сейчас их обворуем, когда он идет. Все, он входит, он вроде бы уходит, да? Так он уходит. Уходит, уходит, уходит. Так, давайте посмотрим отсюда. Так, вроде бы все уходит. Не нужно посмотреть план э, этого всего и использовать один очень хороший ресурс-пак. Да. Чтобы посмотреть все выходы, входы и так далее. Поэтому мы... Э, поэтому ничего не изменилось, чего... Видимо, тут настолько крутая тюрьма, что я даже из нее сбежать не могу из-за того, что тут X-Ray даже не работает. Ну ладно. А тут есть у нас. Так, кирку то украсить. Так, у меня ничего нету. Все норм, все норм. картину поставил эм, ты на воздухе поспал ладно так я бы сейчас бы так он смотрит да так мы сейчас будем делать э, турнир по бегу сразу же понимаю все рессы, которые нам падают а, как он так как это перепрыгнуть и чё? Ой, лайк. Но ну, он же тупо не перепрыгнет эту херню. Так, мне надо пожать. О. тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут -ту -ту -ту.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 Так, давай давай на ноль... неподолёт! Сколько там еще 7 минут пошло. Но! Мы можем! Сейчас спокойно зайти вот сюда. Вот так на изи. Потом прыгнуть сюда. Нет, я не допрыгиваю, ну ладно. Опа, опа, опа. Это я... Варденхед. Круто. Так, ну... Так. Ок. Так. кш Ой. Я думаю, что мне надо сейчас небольшую паузу сделать, поэтому я скоро вернусь. Все равно тут это... Го-паркур. Паркур, паркур, паркур, паркур. Куча дверей, конечно же. Ой, чего? Ч чего? Ладно. Эм, он сейчас. Мы можем сейчас... Так, я думаю, мы можем спокойно. Так, ну, нам надо сейчас поесть. Его так, у нас еще джамп остался, но его некуда девать. У меня еще куча всяких ненужных предметов осталось. Я их тут сюда все сложу. Оставлю себе только печеньки. Что он там строит? Так. Ну и как я, собственно, сказал, сейчас вернусь. Ну все, я вернулся, собственно. Так, уже новое испытание подготовилось, пока я там жил. Так, у меня есть теперь яйцо жителя. Проходите паркур, окей. Кажется, уберут в моей комнате. Ладно. В смысле? Отлично. Так. А какая-то паркур вообще можно пройти или нет, типа? Нереально пройти он, чё? Ладно, сейчас попробую я не паркурить, но... Я так... Нет, не достаю. Чего? Он весь всё и чистил. Не все блоки очистил. О, так ладно. М -м -м. Так берем... Ой. Так... Смысл. А Так, давайте мы сейчас. Ну блин, как хотелось бежать сбежать-то? И достаю. Лама там сверху. Потом... Каком-то там прибирать, я бы забегу. Себе в Ой. Воды. Так. Я не мешал ему, там он что-то ремонтирует. Ладно, поехали. Оп. <кária> <кária> так, ну вот этот житель ударил, мне все равно. Эх, эх. На. Что может. Смотри, я могу на, на него запрыгнуть. А, кстати, я же могу. Он штангу убрал, ё-моё. Я помог бы мог, скорее всего, с неё бы выпрыгнуть. Да. Так. Опа. Опа. Зачем? Ок. Э, я думаю, нам надо будет скоро сбежать и выкупать э, путь. Э, так. Э, чего? Э, э, чего? Как ты телепортируешься? Что это? Что там вы.. Их! Ладно! Надо мелкого, думаю, сломать. У меня нет никаких классов. Нужных. Так, тотем, тотем, тотем, мне нужен. Рычаг. Кнопки. Еду всю. Так, вс. М а, я не могу ставить. А! -а, -а. Так, я не могу поставить ничего. Но как-то мне можно же выйти наружу. Там то, -то деревья, ублок железный. А как? Как выйти отсюда? И всем привет еще раз. Здрасте. Я опять отходил. А так. Мне сказали... Так. Так, ну, может, здесь у нас... Э, с... О, в бочках, рычаг. Отлично. Так он мне поможет бежать. Так. Э! Ой. Ой. Так, прокурим. Прокурим по всем блокам, которые мы сюда своровали. Мы должны отсюда выбраться. Осталась дверь, и... Oh. Ну, что ж, ребят, я сегодня выбрался из этой тупой тюрьмы. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Вы все еще а пока меня отрыгивает коп. Пожалуйста, спасите. Ну, а с вами был Как Всегда Пиксель. Всем, собственно, покеда.